11-е число, понедельник, собираемся на речку <говорит> Вот наши ребята, вот наши ребята на что-то надеются А мы знаем, что неделька умирает, последний. небо голубое Виталий, как я не заснял все сырой Ну как, Виталий, себя чувствуешь? Как, как чувствуешь, если? Жарко Нафиг жарко Вообще, сегодня духота, жарень, вообще Поймаем что-нибудь, поймаем вопрос ступит его Мы не в Германии, мы в России. Вот он по этой самой, по, те, по технологической первой ветке к нам и за, за, заброс забрался. Против Мишка обещал ее резать. Ты ненавидишь хобосу? Сейчас будешь ее уничтожать, да? Есть и крови так, Красная, черная, желтая. Желтая. Они то ложки, да? Заморская. Ложки. Давай ковочу хлебушек с лук кровью. Вот так вот мы живем. На природе. Да. На берегшей воде. А былочка у вас случайно нет? Миша, помедленнее проводку делай. Так вот. GoPro минус. Фу, выключись. Я правда что снимаю, не вижу камера куда направлена. Куда Виталик у камеры нападет сейчас? Чуть ниже. Чем вот так нормально будет? Видишь, появляется. Я уже их много видел. Не знаю, не знаю. То ли два пера, то ли три пера. Каменный переход. Конечно, можно ругаться, когда камера выключена. А? Когда камера выключена, можно ругаться. Отпустить можешь. Да? Т ⁇ Ох, ушел от нуля. Ну-ка целуй. Не буду. И мы отпустим. Пульк. Болит. Давайте другие фразы из других фильмов. Эксклюзив. Бриллиантовая рука. У тебя там не закрытый перелом и не открытый перевол. У тебя там бриллианты. Сошли ты. Что у тебя там? Эй, контрабанду в Германию. Крючки зашивай! Зачем на камеру ты рассказал? По кармажника еще ничего не знают. Дете Люся, привет. О, ты за привет. Тетя Люся, привет. Заметьте, это не я вспомнил. Гоу просто видео. Это был большой каньон. Гоу просто сидел. Вот гад, не забыл про подсак. Наученный в горьких опытов, не забыл про подсак. А впереди еще годы и годы. Мы с тобой с берега принесли рой комаров. Козлов? Козлов? Потому сейчас прямо перевели его. Здесь такая большая рыба. Не вот так больше. Ветку там агро с собой давай. Хватайся, перехватывайся. Ну, Во-во, правее, правее, ка ты. Хочешь вешать, я думал, ты ниже сломаешь. Видишь, ты даже ветху ломать хочешь. Она должна быть сломана. Что, сломал? Сломал. Я всегда такой. Смеются, и смеются нотами. Как бы я вижу. <смех> мы с тобой там кидали, кидали. А, мы с тобой там. За этой. Дерево. Где его видели? Как раз хотел кинуть туда. Ну, что девушь, вот. Поцелуй отпусти. Лучше уточки ходят. Кетка на лету. Блин. А, я А, выходи до да бросай. Я посижу пока.